Дорогие друзья, небольшое видео посвящено статистике изменения вашего баланса. То есть баланс в проекте меняется каждый час. Вот в момент записи видео у меня на балансе было 19 долларов 82 цента. Пока я писал и монтировал, сейчас у них уже 20 долларов 59 центов. Я сейчас проведу записи контрольных точек. Вот сейчас время... 17 часов 25 минут на балансе у меня 20 долларов 59 центов ставлю на паузу через час записываю прошел час продолжаю записывать статистику пополнения баланса сейчас 9 февраля 18 часов 31 минута было у меня 20 долларов 59 центов на балансе сейчас 20 долларов 82 цента. Значит, Запишу еще одну контрольную точку и по окончании все заработанные деньги выведу на кошелек. То есть покажу, что проект не только начисляет, но и выводит деньги. Прошел час. Сейчас у нас 19 часов 40 минут, 41 минута 9 февраля. Значит, Час назад у меня на счете на балансе было 20 долларов 82 цента. Сейчас 21 доллар ну, практически ровно. То есть еще 30 центов за час проект мне накинул. Ну, и подписался еще один человек. То есть проект работает, процесс идет. Я забыл вам показать статистику работы рефералов. Сейчас я это тоже покажу. Я отобразил на страничке всех их 200, за раз вот выбрал 200 показывать. Отсортировал эту табличку по возрастанию кликов. Значит, И что мы имеем? Посмотрите, минимум рефералы сделали по 4 клика. Максимум 24. То есть рефералов, которые ничего в этом проекте не накликали за истекший период, их вообще нет. То есть, если вы откроете такую же страничку там более где то очень много рефералов которые не работают каждый реферал вам приносит какие то деньги ну а теперь самое интересное вывод денег значит на аккаунте у меня 21 доллар вот сейчас эти денежки я и выведу на Perfect Money. значит для того чтобы вывести деньги вам потребуется пин все операции связанные с изменением ваших установок проверяется через пин. Где берется пин? Выходим настройки, заходим в настройки, setting, да. И вот обратите внимание. Переслать пин на вашу почту. Выбираете капчу, глаз, нажимаете на send пин и на почту, которую вы указывали при регистрации, в данном случае вот эту, приходит письмо с пина Значит, пин я свой уже знаю, я его запросил, поэтому возвращаюсь нажимаю на кнопочку вывод денег вот она она у меня привязана перфект Money. выбирать это, ничего другого не могу да нажимаю на вывод меня запрашивают пин ввожу пин проверяют значит обратите внимание что происходит все деньги сразу снимаются с вашего счета и переходят, переводятся в ваш кошелек. Вот все мои 21 доллар 02 цента сейчас отправились на Perfect Money. Обратите внимание, баланс по нулям. Все, деньги отправлены на кошелек. Если я войду в историю, выберу раздел связанные с операциями. Обратите внимание, вот 21 доллар, 9 февраля я послал на вывод. На балансе у меня ноль, в выплаченных деньгах тоже еще ноль. Когда деньги дойдут до моего кошелька, вот здесь у меня появится выплаченная сумма. И как только денежки придут, я сделаю заключительный аккорд. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Вот не прошло и двух часов. Сейчас 21 час 40 минут, 9 февраля. Деньги, которые я отправил на Perfect Money, уже дошли. Вот посмотрите, что произошло в аккаунте. 21 доллар 02 цента мне перевели на кошелек. Это уже выплаченные деньги. И вот уже тут что-то подзаработалось, и еще один человек подписался. То есть проект работает проект живой значит посмотрим историю вот именно сегодня я эти деньги выводил видите все тут без обмана перейдем в перфект Money. вот мой аккаунт вот он мой аккаунт 21 доллар тут с копейками посмотрим историю вот в истории именно эти деньги сегодня мне проект перевел все, что я хотел протестировать в этом проекте для себя, я протестировал, а меня интересовали именно рефералы, именно начисление денег и вывод этих денег на кошелек. Все это работает, во всяком случае, на момент 9 февраля 2014 года. Очень надеюсь на то, что это будет работать и дальше, поэтому принимайте решение. Подключайтесь. Все, кто подключается по моей реферальной ссылке, либо по реферальной ссылке моих партнеров, вот такого плана, одностраничные сайты для привлечения с вашими реферальными ссылками. вот Все эти бонусы я делаю. Все вот эти бонусы высылаются. Здесь хорошие есть обучающие курсы. Изучайте, приобретайте новые знания, зарабатывайте сами. Больше рекламируйте проект и можно успеть, успеть заработать. В зависимости от того, как вы будете работать, когда вы войдете в проект, зависит количество заработанных вами денег. По всем вопросам обращайтесь в Skype. Чем смогу, помогу. Удачи всем, до свидания.